Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Головкина, Корсаковского района, Орловской области. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько жителей и как им здесь живется. Приятного просмотра! Вот здесь друзья ангар стоит но это действующий ангар здесь кто-то что-то хранит а вот там ферма это все что от нее осталось и это друзья начало деревни сейчас мы спустимся пониже и пойдем по самой деревне вот еще остатки от фермы стены одни остались крыша завалилась Вот, друзья, здесь делали насыпь, хотели делать дорогу, построили мост в начале 90-х, по-моему. Может, ошибаюсь. И на этом все закончилось. Мост остался, дорогу так и не доделали. Вот такой мост. Гуси пасутся. Вот первый домик. На крыше труба. Топились дровами. И здесь столб стоит электропередач. Электричество подходит к дому. Но здесь уже давно никто не живет. Все заросло. Тропинка есть, кто-то проходил. Пытался кто-то. Замок висит, но дверь открыта. Там закрыта. Туда мы не пойдем. В такое домишко. Внутри решетки металлические на окнах. Никто здесь не живет. Лавочка. Сидели здесь люди. Отдыхали. Сосна какая большая выросла. Это следующий дом. Второй. Здесь тоже никто не живет. Все заросло. Так, это у нас третий дом, дом жилой, а вот и хозяин. Что это Доброе утро! Снимаю фильм про вашу деревню. фильм? А да? Фильм для истории. А -а -а. Сколько у вас от домов осталось жилых? Четыре дома. Вы давно живете здесь? Я живу. С 2008 Вы купили дом здесь? Да. Собираюсь уезжать, потому что никого нету. А когда вы купили дом, сколько было домов здесь? А вот дед был у меня, сосед. Потом... Вот рядом жил, да? Да, там был дом. Это дача. Тульский дач. А вон там были какие-то дома. тут было полное. Вы купили дом, ну, рассчитывали здесь... Жить что-то, хозяйство какое-то, да? У меня небольшая пластика. А, вы занимаетесь пчелами, да? Да, 70 турбергов. А, мед продаете? Я его сдаю перекупщику. А, он постоянно приезжает, да? Да, еще не вы... весь. Вы уже давно с ним работаете, да? Да, давно. Их довольно много перекупщиков. Ага. Особенно белгородских фирмы. Ну вы флягами флягами сдаёте, наверное, И Флягами да? любыми емкостями. А сколько вот за флягу ну, дают вам ну, денег? Три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи? А сколько там килограмм фляги? Ну пятьдесят. Пятьдесят килограмм? Mm. А газ есть у вас природный? Нет, у меня нет, там дальше есть. Природный. Да. А -а. довольно дорого. Еще тогда, вот когда женщина в Министерстве работала в Москве. Uh -huh. Еще 2000, сейчас скажу, какой год был, 2009, и она ездила, пришла ко мне, в Орле было, 300 тысяч стоило, она хотела провести, она говорит, давай надо, быть два человека, они сказали. 300 тысяч до да, дома? Тогда, вот оттуда, подвод такой дорогой. Я говорю, Нет, тогда не было таких денег у меня, я говорю, ты что, а какие деньги? Ну это очень дорого, 300 тысяч. Дорого, конечно. А она сейчас дорого, это вы... А сейчас не знаю, сколько стоит. Да что-то цена какая-то нереальная по-моему. А по лучше дрова, вот видите, мы тут заросли. Пошел, их же бесплатно можно брать, валяжник-то. Ага. А и для очистки реки, ведь все в реку попадает, хлам этот, Ну да, да. Бобров полно. Ну и приятно протопить, посидеть около печки, чем газ этот. А вода есть у вас? Вода, к сожалению, тоже сломана. Башня, я видел, стоит наверху? Есть, да. Там вот у нас живет один дом Ефимов. Он как-то занимается еще делает. Двери он делает, там у него мастерская. Угу. Довольно красивые двери. Вот я вам покажу, давайте. Это вот он сам делает двери такие? Да, 16 тысяч она стоила. Ну, красота. Ну, башня не работает, я так понял, работает. да? Работает. А, то есть у него... Ну, вот Здесь ее нет, потому что трубы все рвутся. Так, а кто же пользуется водой-то? Ну, там вот он, Ефимов пользуется. Один он только, да? И еще там есть одна женщина. А так вот колонки, я не знаю, у кого там есть. А вы где воду берете? А я хожу колодец. Здесь колодец есть. А, да, вот видите, по тропинке. А, хожу. вот тропинка, да, ваша. Ага. По тропинке для технических целей Это я прям прямо здесь хожу. А колодец а, немножко подальше. Вот колодцы на... для питья, да? Да, хорошая вода, но тоже надо там привести порядок. Mm. А зимой? Ну, как зимой вы живете здесь, если заметет? А заметет, так мы и ходим, как вы хотели. У Фима трактор есть, он когда-то чистит эту дорогу. Mm. Вот, когда ему нужно там по работе. А где вы берете продукты, хлеб? Я привык ездить в супермаркет. В какой? Ну, пятерочку. Корсакова. А, на автобусе? Да, на автобусе, 3 километра пешком. И вот на автобусе. Через лес до а -а -а -а. И э, туда, там Центский автобус ходит, межгород. Mm -hmm. И все. Я не хожу, там есть магазин Бибикова. Бибикова есть магазин? Да, есть. Но он же ближе, или там мало чего? Там, там выбор маленький, я не бываю. А вы на что живете? От продажи меда только и все? да. Ну, хватает? Ну, конечно, у меня большие накопления. А, это хорошо. А вы, а вы, куда переезжать, говорит, съезжать хочу? А куда вы хотите? А уезжать? я хочу в Ценский район. В Ценский район? Ну, вы опять в деревню или в город? Не, я люблю деревню. Не деревню, люблю да. Город. У вас интернет есть? Понял, да. Я сейчас уже не пользуюсь, не оплачиваю, не хочу его оплачивать. А потому, это... Вы где-то... Как вот его провести? Это спутниковый интернет? Был? Это триколор. Триколор интернет? Да. да. То есть там можно посмотреть... Высокоскоростной, безлимитный. Можно посмотреть Яндекс, Ютуб, все можно, да? да? все, что вы хотите. И сколько стоит ему месяц оплатить его? О, сейчас где-то 1700 стоит он. А в Алоэ, это хорошо? Ну, не... не знаю. Но ну, вы не пробовали, что ли? Не, было у меня полтора года, я потом не пользуюсь, что я буду платить. И сколько за установку уплатили? Я заплатил 40 тысяч. 40 тысяч за установку? Да. Это было в шестнадцатом году. А сейчас почему не пользуетесь? Сейчас говорят, он дешевле установка стала. Это из изливы, приезжали ко мне. А, -а, -а. Ну, ну а. Там уж там нет, чего что там. Что там? Ну, попадешь, это же надо хорошо знать. Ну, а чё знать? Зашел в интернет, смотрите новости попадешь, там. куда Фильмы. Какие на деньги достать кредит, платить еще, я и боюсь вот этого. А -а -а. Ну, ясно. Ни разу я не брал. А вот мост у вас через реку. Что за мост? А это строили в 2002 году его. В 2002? Да. Ну, устроили и чего? Хотели или что-то? Предприятия что -то... тоже были, фермы вот развалины были, так. Это все куплено. Uh -huh. Корсаковый предприниматель купил, вот э, за моими, вот за елками тут Полиева. Uh -huh. Вот, и ничего, там не планируют делать. Просто. Ну, могут... а планировали вообще, мост для чего построили? Ну, наверное, для того, чтобы корма подвозить поближе. Раньше он был вон там, видите, опушка леса, no, no. там был старый мост, там вроде как неудобно, гора крутая, uh -huh. выезжать, а здесь ровно все. Mm -hmm. Ну, люди-то поумерли, быстро все развалилось, работать стало некому, mm -hmm. было два комплекса здесь, и все, и все закрыли. Перевели туда, на Гагаринку, потом, значит, и там все закрыли, никто не хочет работать, не платит ничего. Mm -hmm. А сейчас тут вот у нас хорошее предприятие от Рыбаков. В Орле он живет, он все поля обрабатывает, даже вот эти луга, вот, вот видите, через реку. Угу. И тут все хотят. Даже люди писали жалобу в прокуратуру. То, что люди не хотят, потравят. Видите, все-все, вот они тут. Все И это, вот эти вот луга, они вспахали, что ли? Ну, да. Сеять хотят? Готовят, да. И там дальше все, по самой берега рек. А mm -hmm. вообще с душа она везде говорят, туда дальше берега все распаханы. А рыба есть в реке? Есть. Но рыба она не очень клеет, потому что траву ест. Mm -hmm. Ну тут браконьера водить, это невозможно. На удочку нельзя ловить? Не поймаешь, ну? Ну, надо усилие. Мы раньше ловили это все. А электроудочки ездят, тут вот я ночью в окно гляну, тут с фонарями по воде. Yeah. Одевают химзащиту и ловят полно. Потом приезжают, одеваются, ну, вы знаете, костюмы такие есть, ну, ну. водолазные, ага. таких, щук, и и здесь полно рыбы. Но ну, вы не а ходите ловить, Нет, да? не, я не хожу. А чем занимается свободное время? Да ничем, чем, вот сейчас эту печку топлю. А телевизор есть у вас? Есть, ну как, все современное. Мобильный телефон? Есть, да, есть? связь плохая. А, чтобы звонить по межгороду, я вон поднимаюсь на гору, вон ту, как в городе сейчас ага. мегафон. А может другой попробовать? Да? Ну вот надо что-то другое поменять, Это надо ехать в может быть, может что-то еще. А у вас mm -hmm. что? Билайн у меня тоже нет сети. Нету, туда Билайн тут тоже нету. Тут вот какая-то еще были вот эти рыбаковы, тут мужики-то. У него как называется еще, я забыл. Вот у него хорошая связь. Mm -hmm. Клубника бывает? Ой, клубники бывает полно, у, mm -hmm. у меня 4 сорта, и с той стороны вся она осыпается, ну что идет-то? Ну, а как же вы уедете отсюда? Жалко же бросать. Ну, ну и что? А что? тут? Продавать нет, будете? Нет. Кому? А дома продают у вас здесь вообще? Дома у нас э, нет. Не продают? Потому уж не оформлены ни у кого. Да. Это, понимаете, вот все поумерли, это надо в суд обращаться, чтобы восстановить наследство. Юристы дорогие, а люди сами малограмотные. Mm -hmm. Никто не может. Это очень... Надо их списывать, дома, это все, в совет надо обращаться. Mm -hmm что разрешение на родственников, номера как-то меняют, они вот, ну, в общем, махинации сделать нужно, и у них купить по новой, а так очень трудно купить. А вы один живете? Один, да. А, ну, мама, папа? Есть, мать живая, у меня в соседней деревне живет. А корова есть у вас? Нет, коров не держат, понимаете, из-за чего, из-за того, что, ну, корове-то бык нужен раз в год, а -а, нет, ну нет да. быков -то она может доиться и без быка, но она будет давать мало как коза. ну у вас только пчелы, больше нет ничего? нету, да? только пчелы. ну кроли, а мясо едите, кролики хотя бы выводили? нет, нет, птицы, ничего не нравится. да? а птицы тут у меня были и куры, тут все леса потаскать а, идет. ну да, здесь заросли такие. вот она прямо вот так подходила, я вот тут что-то делаю, угу. и она вот здесь ходит, пыли, куры всех перетаскали. ну ладно, все, счастливо. А, Так, друзья, идем дальше по деревне, вот такой здесь бурьян уже растет, попробуем пробраться. какое-то здание это здание большое что тут было интересно сгорело здание это следы пожара видны сарайчик стоит там еще сарай есть порожек здесь? Дом, дом интересно будет, что это? Все говорило. Ну, похож на дом. Одни стены остались. Впереди еще домик виднеется. Электричество подведено. Лесенка стоит. Там наверняка кто-то живет. В этом домике. Антенна. Да, здесь дорожка есть. Дорожка есть. Домик небольшой, номер девять. Надеюсь, собак здесь нет. Дом прикрыт палкой. Никого не видно, друзья. Может кто-то уехал по делам. Или ушел. Вот бабушка идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вовтор. Я фильм снимаю про вашу деревню. Пару вопросиков вам хочу задать, давайте я вам помогу. Не надо. Не надо? Не Вы давно живете здесь? Я? Да. С рождения, любимый. С рождения? Конечно. и Может, ты вот... какой-нибудь аферист? <laughs> ну, какой аферист? А, документы. Показывай. Документы? К сожалению, нет с собой документов. А, он. Он иди дальше. Там бабка, иди к ней, я ничего не могу говорить. Иди к бабке. А, а там еще гости приедут. В окно постучи, она выйдет сейчас. И хочешь, я подойду? Да пойдемте вместе тогда. Сейчас положу. Ну как, без документов ты <laughs> Она А Слава, вы людям не верите? Нет. Сейчас, сынок, по этой жизни ничего нельзя верить. Никому только. Все обманываю. Раньше тут, вообще, народу деревни была Сколько домов было? И я помню. Когда я сюда сошлась с дедом своим. В каком году? Короче, 38 лет назад. 38, 38 лет. 38 девки у меня. Я с ним сошла, сделку родила Маринка. Э -э, Что вот состоянии? это вот за здание такое большое? Это значит был клуб, Сельсовет, библиотека. Все в одном здании? Да. Или сначала клуб, потом. Нет. Там перездание, тут библиотека напрямую клуб, ага. а тут если совет. Народу было, солдат стояло тут полно. Ага. Раньше. Молодежи была. Свойного уходили, ну ты их не знаешь, Катя, володна Тоня. Тельц, как Тельца, мужик ее. Васина. Ага. Там народу было, ой, тут раньше. А что, что тут? Этот дом, <клышко> и, и, извини, э, как ее. Считался дореволюционный, что вот этот дом, что он тот. Богачи вот. жили, как? -то. Видишь, ага. как ее. Здесь жила экономка князя Голицына, ага. вот в этом доме. Да. А в том доме работники. Вот, дальше угу. дом угу. ну, А барский дом, он стоял туда дальше. Тут до, домов было, Кто? даже вот нашу бытность, когда мы с Валькой молодые были. Дом знаешь, Гай. стадо было коров по 30 штук. А вес ну, полно было. Овец полно. Это гусей, советские отдых, времена. Держали. А сейчас вот три деревни ни одной коровы. Маслозавод был хороший. Да, когда в я там говорю масло на экспорт шло. Ой, весело, хорошо было. Каждый день в ходили. Индийскую кину, народу валом, ну, полный забез. Совхоз второе место по району держал когда-то, наш а потом Коров все. полно, было. Он, по через огороды летняя дойка, Сейчас стоит и видел. да. Это К там как там? Была. А вот мост у вас стоит сделанный, что с ним хотели делать? С каким? Ну вот мост через реку. А, новый. Но это сделали, когда спорят, ферма бывала, потому что когда ферма была до ярки то с Бебикова в основном а -а -а. были, как половодка, так на лодке. А не хотели дорогу делать, вот как сейчас она хотели идет? Хотели делать дорогу, но извини, эта дорога на газете была, а -а -а. на газете, на бумаге. Это дорога на бумаге только что Понятно. построилась до трассы и легла в карманы кому-то, там... единственное спасибо хоть мост сделали Потом вот где массозавод, а там дальше mm -hmm. была почта раньше, почтоводиление, mm -hmm. ходили воинские, Сусойка, Нюрка, Малиновая. мать моя всю жизнь почту mm -hmm. таскала, да? Так, а сейчас там живет Пётр Николаевич, mm -hmm. не да, тот? Это... Где да. почта была, у него там э, мастерская. Он делает двери, mm -hmm. рамки, чего еще не знаю. Ну, Окна, все. лестницы, ну, вот делает. Как магазинные. Да. Вот. О, а там тоже красота какая была mm -hmm. раньше. Народу ходило, да? Mm -hmm. А машины ездил mm -hmm. Дороги везде было. А сейчас я не пролезу нигде. Ну что, раньше деревня была чистая. Крепивки не было. Не было. Все порывали Поросятам, скотина съедала, окашивали, а сейчас что тут? Ну, три, да, три, они имели два бабки. коровы, две коровы. Ну, ну, вы на пенсии сейчас, да? Да, 80 лет. Хватает 40. пенсии? Да ладно, что там, копейки. Сиди. Хватает. Гроши? Да. Сейчас хоть бы один приехал, узнал, как ты живешь, бабушка. Да. Как ты живешь, Никак, да. ни одного черта не увидишь. Ожирели они сейчас. Деньги колхозные, как государственные, тратят на себе только одни эти. Как прочитаю газете, того-то арестовали, того-то большого начальника, mm. да? Mm. Черт знает, что творится, батюшки. Mm. Но вы недовольны властью, да? Нет, я не голосовала, не хотела. Не голосовали? Они, говорю, все вот такие оба, отъели, отожрались на колхозные деньги, на чужие, то есть. Да, при советской власти хоть и работа была, ладно, мы такого изобилия не видели. А толку что это изобилие? Денег-то нету покупать дорогую. Не, ну раньше как-то мы, рублевая колбаса была. Mm. Помнишь? Mm. Как настоящая. Потом мы это белые, как ее, ливерная. Mm. Так, упаковками брали чего? Рыбу. Рыбу упаковками брали сухари. Пряники дешево было. А сейчас-то я пряники не беру, я хоть их не ем. Не а жу. вы куда в магазин-то ходите? У, у Бибикова был старый А, нет, Вот тут было. Нет, я у Бибикова брали и все. Не, а сейчас-то, сейчас то где у, у вас? а я редко хожу, меня на привозит. Бибикова. А Бибикова. А это убивикова. А хлеб в носить. вносит. Сахар может принести круг, может принести масло, все. Штарих хороший у нас. Вот приеба написал бы, ты скажи. Батки хвалить ее такой, даль ездить километр в день до Гагаринки, да? Она с Гагаринки ездит, да? да? Нет, да. живет она в Библии, а ездить у Гагаринка на велосипеде, у ну, грязь не у Говорю, умница. Ум, и да. она, у нас... говорю, у нас и почту носит, и как соцзащита. Угу. И это. Но... И свет поглядеть, я не вижу. Да. Запишет, что как... спишет, посчитает. Как дочь все да. Так, друзья, вот еще домик. Оно здесь приезжают, говорят, на лето. Тут дом заброшенный, по-моему. Сейчас посмотрим. Там вот еще домик стоит. Смотрите, друзья, какой интересный дом это или сарай из камня сделан еще уцелел закрыт на замке стена тоже два окошка сзади что за здание не знаю домик небольшой электричество подходит но никто не живет дом 19 й Сараечки стоят. И вот такой домик. Стена лопнула. Дом закрыт. Головкинский медпункт. Это медпункт, друзья. Посмотрим. Работает, может быть, он. Такой медпункт. Сигнализация. Была. Дрова, значит, дровами топили. Все открыто. Стол стоит, часы остановились. Печь кто-то разломал. Куртка висит. Такое ощущение, что здесь Тут эрмоции есть, все цело, даже есть какие-то медикаменты, друзья. Да, друзья дорога идет куда-то в ту сторону но дома располагаются вот здесь и электричество идет тоже здесь но здесь дорожки почему-то нет может она вот так вокруг какой пойдем по бурьяну вот тут еще здание какое-то стоит вот это здание барский дом или школа что тут было плиту кто-то вытащил кто знает напишите что это такое за здание так друзья это здание у нас был телятник Сейчас все валится, крыша завалилась. Из камня сделаны стены. Вот такое вот здание было. Крыша рухнула. И все заросло. Здесь вот еще домики стоят, но они, скорее всего, пустые, никто не живет здесь. Вот там четыре дома, в одном доме живут, но там собаки отвязаны, я боюсь туда подходить. Вот, сейчас посмотрим, вот этот домик, электричество подведено, дом большой. Дорожка сюда идет. Возможно, приезжают сюда на лето. Хотя тропинка вроде как натоптана. Да, дом закрыт. Дверь на замке. Здесь колодец или колонка с водой, там вот еще дом, но ну, вот тот тут дом такой, вот этот дом такой старенький, уже крыша так просила, к нему уже не так просто пролезь, вот такой дом, друзья. Дом, по-видимому, очень старый. Смотрите, как окна сделаны. Красиво, все облеплено. Туда не пройти. Хотя можно пробраться. Домик закрыт. Но с той стороны уже развалилась крыша, проломилась. Там вот еще удали виднеется домик. Крыша металлическая. Но здесь уже тоже давно никто не живет. Все заросло крапивой. Да, к дому не подойти Окно кто-то выбил Или выпало само Крыша вот По-моему, с той стороны Железо сняли Или она улетела посмотрим Да, с той стороны Кое-где железо Отвалилось ну и все, друзья, это последний дом, прямо он находится у реки, вот она, речка течет. Вот такая вот деревня, друзья, Головкина. Прошли мы все дома, показал я вам, в каком они состоянии, пообщались с местными жителями. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч! Bye. Yeah. Bye.